Видишь, как все интересно. Главное, ты все знаешь. Да. У меня как будто маленькие ручки, все все достаточно маленькое, при этом у меня тяжелая одежда, я делаю что у меня в них норм. Чувствую гордости очень такой прям, скорее высокомерие даже. Лет 20, ну вот 25-30 вот так. Меня никто почему-то не называет по имени. Все по статусу меня называют. Я руковожу вот этой армией и вижу степи. Наверное, даже мне меньше лет, потому что я такую юношескую гордость очень чувствую, что, о, я веду Сабаарнию. Uh -huh, uh -huh. Я была 30 ближе, у меня просто такого не было, мне кажется. Но меня как-то, я не знаю, у меня все называют почему-то не по имени. А он как тебя называют? Ну, дочь. А, И Хан... дочь. Ханум меня вот там зовут. Ну, как-то так. Ну, Аляк. Лет... Ну, что-то типа Ханум. Я должна выбрать, вести меня за собой по пустыне, по этой армии, солдат своих, или вот этих спасать женщин и детей, потому что у меня недостаточно ресурсов. Мне жаль их. Mm -hmm. То есть я сначала думала, что мне стыдно, потому что я не выполнила миссию, а потом я сознала, что мне все умрут. Но я не могу выбрать по-другому, потому что иначе я потеряю все силы свои. Ну то есть я останусь без армии, mm -hmm. а это считает тоже самоубийство и все равно все умрут. То есть я пошла их спасать пошел. Свою армии мы пришли, но после какой-то войны мы взяли этих женщин и детей. Я как бы их спасем, и отведем к своим. Повели, у нас начали заканчиваться ресурсы, а кругом как бы армии всякие ходят между собой дерутся. И вот у меня ночью ситуация такая, что мне сообщают мои как раз вот эти советники, что мало ресурсов, воды, еды, и что, ну, останется на такое-то определенное количество человек. И я понимаю, что, ну, как бы странно, часть женщин, детей и часть армии спасать это тоже не то, не все. И надо вот решение радикально, что либо я забиваю на эту миссию, и дальше спасаю своих, и дальше мы воюем, и там делаем, что собирались. Но при этом я понимаю, что я сама взяла на это ответственность, сама его профакапила, и, короче, все умерли. Ну, армия удалось спасти? Ну, наверное. Но это была мерзкая история. Хорошо, давай дальше пойдем. Меня уже не так радует владение этой армией. Тебе удалось потом вернуться к, к отцу? Такое ощущение, что это уже не важно. Как бы он не выделил армию, дальше я должна куда-то еще идти и что-то делать. А и куда? Ну, что-то мы воюем там, отвоем какие-то земли. Там города, ресурсы, вот это все. Но после этой истории мне это все не в радости. И сейчас переместись в последний день жизни этого юноши. Сколько ему лет? Лет 45. Mm. Меня закололи в грудь, и при этом я был благодарила за это, потому что все это время мне было стыдно за эту историю с женщинами и детьми. А кто заколол враги? Во, во время войны я радость почувствовал, такую благодарность. Ага. Прям я почувствовал, как меня обратно с тела и так прям ага. в грудь, да, в или? Серединки. Смерть сразу пришла? Да. Это может быть оттуда вот такое вот... Ну, не то что любовь к смерти, а, не знаю, уважение или... Наверное. Интерес? Да, и еще манера брать на себя все чужие обязанности также. И М -м -м вот из попытки что-то сделать, закидание дел, То есть я беру за какие то дела и бросаю, и вот это вот все оттуда еще. Так интересно. <с discussion> ну То есть оттуда у меня вина на этот счет, когда я так делаю. Но сейчас ты осознаешь, что в данной ситуации это был единственный выход? Нет. А что могло было быть? Как... Я могла бы совершенно другой совершить выбор и также умереть. И также же было бы радостно, я бы знала, что я спасла женщин и детей. Понял. Почти понял, то понял. и то. Это не важно. То есть это болезненные выборы, тот-то и -то тот. Да? Ну просто армия, они взрослые мужики, они могли бы выжить. А я из престижа выбрала армию, вместо того, чтобы выбрать, ну, как сказать, совершить добросердечный поступок. Я вместо этого выбрала престиж и разум. Ну, и как бы по, по логическим соображениям, в общем, так было более правильно. Типа более ну рассудком руководствовалось, нежели сердцу. Хорошо, что происходит сразу после того, как закололи в грудь? Что происходит дальше? Холодно, темно, но приятно. Невесомость. Больше ничего не происходит. Как ты себя ощущаешь? Как невесомость. Но только в отличие от утром прохладно. Свежо, приятная свежесть. Ты видишь свое тело со стороны? Ну, там ночь, там лежат. Это не важно лежат. Что дальше происходит? Невесомость становится, вот это пространство невесомости, темноты все больше и больше. Ты куда-то движешься или на месте? Я так кружусь, приятно в невесомости болтаюсь. И потихоньку мысли вот эти отступают. Вот так очень, потихоньку. Мысли отступают, наоборот, да? Да. Хорошо ощути это состояние, прочувствуй его целиком. И полностью, когда мысли отступают, прочувствуй это состояние невесомости. Угу. Насладись им. Впереди мерцающий белый свет. Такой как... Ну как, я не знаю, как объяснить, как лампочка мигает. Как туннель с белым цветом в конце, который мигает, как лампочка. А ты туда направляешься? Да, да. Слышно а -а -а. ну, такой мерцающий, как будто там что-то мелькает или что-то такое. А -а -а. Или лампочка сломалась. А -а -а -а. Приближаюсь к нему. Ты уже там? Да, белое пространство. Я прошмыгнула эту щелочку, которая то закрывалась, то открывался. Что ты там ощущаешь? Облегчение. Облегчение. Ощути, пожалуйста, сейчас, если кто-то рядом, кто пришел тебя встретить? У меня ощущение, что я сразу в следующую жизнь попала. Навески, детский смех, какие-то рюшечки. Такой легкий этот солнечный свет играет на белых навесочках. Все такое прям ванильно-кружевное. И смех детский. Твой. Нет, рядом. А, еще рядом кто-то есть? Uh -huh. А ты кто? Тебе сколько лет? Не знаю, мне кажется. Я тоже ребенок, но постарше. И мне uh -huh. хорошо, я с такой радости очень проснулась. А посмотри на себя, как ты выглядишь. Удряшки, рюшечки, прям эти туфельки в бантиках, прям все такое вообще. То есть девочка? Да. Приятно. Открути события дальше. Кто твоя мама? Кто отец? Ну, это наша усадьба. Большая. Парк там большой. Такой красивый. Достаточно заросший, правда. Кто они? И двое детей еще маленьких, помимо меня. Это твои братья? Сейчас да, наш... наверное, да. Прокручивай события дальше. Переходи тот возраст, когда ты уже более сознательный, осознанный человек. Мама то ли не моя, то ли какая-то просто злобная. Мальчиха, что ли? Ну, не злобная, а какая-то такая тетка, такая суровая mm. очень. Страшно к ней подходить всем детям. Но нас достаточно часто оставляют в покое, поэтому мы радостные. Mm -hmm. Какие-то они возраст у нас родители. Сколько им примерно лет? Ну, не знаю, такой большой пузан папа с букинбардами, с цилиндрами и всеми пирогами. И мам в таком большом закрытом платье, тоже с какими-то кружевами, пуговками, высокой прической, и при этом это ужасный. Какое это примерно время? 1700 какой-нибудь. Короче, меня больше там радует парк, детишки, игры солнечного света на занавесках, рюши, и очень нравятся все вещи. Ну, все красиво очень. А люди какие-то самороченные, конечно. А это что за страна? Хоть что-то среднее между Францией и Англией, не пойму. Европа. Короче, вот. они все при этом, да, в каком-то странном образе. И что-то хотят, непонятно что. И что, я там забыл, не очень понятно. Но красиво. Попробуй сейчас осознать, почему тебе показывают именно эту жизнь. Что за ответы там хранятся? Может быть, есть какой-то неозвученный вопрос. Там история про правила и про необходимость их соблюдать. Это навязанные родителями? Ну, такие правила, которые выглядят абсурдными. Сможешь на это, понимаешь, что абсурдно, но все по ним действуют. Такое, какое-то абсурдное время, но красиво. Ну, то есть... Зачастую кажется, что, ну, вот я очень часто задаюсь вопросом, как именно было бы наиболее разумно поступить, или там наиболее прилично, или что-то в этом роде. Я всегда мне привлекала эти история этикета и прочее. А вот это что жизнь не показывает, она выглядит абсурдно, конечно. Ну, в смысле, люди, то есть только нормальными выглядят дети, радостные, смеющиеся. А в чем абсурд? Ну, вот столько правил, что люди не искренне общаются. Как будто они не живут и а играют в жизнь очень так мощно. И сами запутались, и они как бы в этом пытаются оставаться живыми. Трудом. А я недолго в ней была, я чувствую. А что случилось? Ну, в каком таком подростковом возрасте. Типа, где-то я погибла в этой усадьбе. Что-то случилось, какой-то несчастный случай. Типа, с конями. Рассмотри это поподробнее. Что там произошло? Тоже как-то легко, тип, шею сломал, что-то в этом yeah. роде. Конечно, тут я упал. Ты видишь себя со стороны? Ну да, я как ворох, кружав, валяюсь, а в себе гудками. А я, ну, как, полетаю от этого. И, и думаю, ну, растерянность меня, недоумение, что это вообще было. Ты попадаешь снова в это светлое пространство? Да, почему как-то сразу так, из темненького как будто коридорчик маленький, прихожую пересекла, и опять светло. Ничего, облегчение чувствую. И это был как будто отдых после прошлого раза. С и мечами в кружавчиках потасовался. Хорошо. А теперь, да, думаю, что это вообще было странно. Сейчас угу. почувствую приближение своего духовного наставника. И внутренне обратись, настройся на его волну. Почувствую его. И внутренне начинает двигаться в ту сторону к нему, откуда он приближается, чтобы встретить тебя. Чувствую, что он сочувствует мне в моем недоумении. Почему? Ну, как бы он понимает мои чувства. Из прошлой жизни? Из всех вот этих двух. Да, странненько получилось. Ну как, вот что-то в этом понимаю, что-то в этом роде. А как он выглядит? У ну, него ручки есть. Такие странные, почему-то есть ручки. То есть он сам не очень видимый. А ручки я его дело. А как ты его ощущаешь? Как единомышленника, который ну, при этом знает больше, чем я. Проси у него, как к нему можно обращаться? Как его называть? И первое, что пришел, это друг. Возможно ли позадавать ему несколько вопросов? Конечно. Первый вопрос. Вы, будучи наставником, находитесь в состоянии двойственности? Чего? Хорошо. Вообще, в принципе, как сознание, то есть, есть ли вот на этом плане у вас такие понятия, как хорошо, плохо, добро, зло? У нас есть юмор. Юмор – это здорово. Гармоничный не А время, пространство? Для кого? Для вас. Ну, во все стороны, да. Вы являетесь духовным наставником? Угу. Да. А вы можете быть кем-то иным, нежели духовным наставником? Что это значит? Ну, прийти в, в облике духовного наставника. Может быть. А как это понимать? Ну, я не в облике духовного наставника. Я друг. Ну, это так, перестраховка. Мало ли. Ну, я не духовный наставник, я понимаю. То есть вы являетесь родственной душой? Ну, да. Uh -huh. Но, ну, как сказать. Ну, не совсем. Я друг. Друг который с ней, но я не ее наставник, я именно такой друг. Не знаю. Духовный? Ну да. Ну как сказать, вечный приятель, но не вечный, какое-то время. Возможно ли пообщаться вот непосредственно с духовным наставником? Угу. Настройся на волны своего духовного наставника, на эти вибрации и переместись туда. Угу. Хорошо, что ты видишь радужный кокон. Где кокон? Перед тобой? Он радужный кокон. Да, попроси его предстать в своей истинной форме. Истинной энергетической форме. Из за его форму Ну, да, это типа ауры такая штука. Что ты чувствуешь в его присутствии? Очень приятное чувство, как будто у меня нет. Как тебе к нему обращаться? Учитель. Благодарю. Вы являетесь духовным наставником? Да. Под вашим обликом может скрываться кто-то иной, кроме вас? Нет. А что это был за друг такой? Питомец. А, питомец. Вам можно задать несколько вопросов? Конечно. Первый вопрос. Находитесь ли вы в состоянии двойственности? Нет. А как она осознается недвойственность на вашем плане? Все. Просто все. Отсюда ощущение у Светланы, что она явилась... Ну как, ощущает себя ничем или всем? Угу. Какое предназначение Светланы в этой жизни? Гармония. Внутренняя? Ну, как бы внешняя. Прийти к гармонии внешней. Есть ли внутренняя гармония? Да. А как ее достигать? Внешне делать так, чтобы все было гармонично. Ну, то есть проявлять свою внутреннюю гармонию в своей жизни, то есть отстаивать ее и стремиться к ней. Благодарю. А в чем причина постоянных расставаний? Это причина с прошлой жизни, в этой жизни? Компромисс с гармонией изначально. В смысле нет компромисса в отношениях? Нет, в смысле она идет на компромисс с собственной гармонией, каждый раз общаясь с людьми. Не умеет говорить «нет»? Ну, когда не гармонично, люди думают, что это ерунда, отмахивается от своего ощущения внутреннего гармонии и думают, что это слишком высокие какие-то запросы. А. И что все люди как люди, а она как это непонятно что и что, с кем она тогда будет общаться. Если будет с собой. А откуда у нее эта программа? Кто ее поставил? Ну, то есть вот такое вот недоверие к себе или это с прошлой жизни то нет? Все, все, кто ее окружает. Ну, то есть это это испытание. Нормально, так должно быть. А как ей научиться слушать себя? Начать внешне проявлять гармонию, то есть стремление к гармонии, все планы, чтобы были на то, чтобы вот эту гармонию воплотить в жизнь. Изнутри, да? Вовне. Да. А вы могли бы привести пример, Я просто не до конца как бы... Какими способами, начиная от собственного пространства, заканчивая какими-то, может быть, рисунками, творчеством, чем угодно. Ну, как бы проявить во внешнем внутренний мир. А, И самовыражаться. С людьми, общаться, с людьми общаться только, ну, стараться с теми, которые вызывают вот этот вот отклик гармонии. внутренней гармонии. Здорово. Все встало на свои места. Всем благодарю вас. А Светлана сейчас осознает? Да, но не сильно. То есть отсюда вот это повторение о да? Ну, отношений таких. Ну, она изначально видит, что это не совсем оно, но она не совсем верит в то, что то прекрасное, что у нее есть внутри, может быть, выражено во внешнем и в каком-то человеке другом. Она не встречала людей, отображающих ее представление гармонично. А встретиться? Да, она же есть. А когда? Когда она воплотит ну, в жизнь свою гармонию. в каком, ну, Когда это достаточно ощутимо будет для других. Когда люди вокруг заметят, что для нее является гармоничным. То есть, когда ее вибрации начнут соответствовать вибрациям этого человека. да, И он притянется. Да. Отлично. Благодарю вас. Был такой вопрос как раз по теме «Не получается выразить себя творчески. Внутренний страх проявить себя». А с чем страх связан? Она боится, что ее гармония неприемлема. Для общества, для других. Да, ну и что ее гармония будет нарушена другими. М -м -м. Боится это... разрушения. Да, но она боится разрушения, отторжения как бы себя от общества, от людей, которые окружают. Ну, потому что никто не проявляет себя так, как она это чувствует. При этом все замечают в ней вот эту вот гармонию, ее как раз хвалят, одобряют, еще что-то. Но Светлана сама видит, что в ее жизни это никаким образом не реализовано до такой степени, когда она это чувствует внутри. И при этом нет никого, кто бы это разделял. То есть кто-то там играет в красивые вещи. Кто-то играет в красивые переговоры. Ну, то есть, как-то это очень разрозненно. И приходится общаться с очень большим количеством разных людей, чтобы замечать маленькие кусочки гармонии, собирать воедино. Но на самом деле этого не нужно делать, потому что ну, нужно собой заняться. И самой начать делать свою гармонию материальную. А Светлана сейчас осознает, каким образом ей это начать делать? Не совсем, но... Мне кажется, она сейчас понимает, что это не важно. То есть, чем бы и не занималась? Да, лишь бы вот проверять на ну, то есть, человек, этот проводить проверку каждый раз на насколько это гармонично внутри, откликается как гармония. И не делать ничего, что не откликается. Ну, то есть, даже если она моет унитаз, сделать это с ощущением внутренней гармонии. Правильными средствами, ароматами, правильной температурой воды правильными тряпочками и так далее. Благодарю. А вот проблема тоже есть такая. тратить все деньги до копейки регулярно. еще и одолживает, И при этом не хочет работать на кого-то. Потому что надо меньше хотеть, как бы, ну, меньше искать во внешнем мире и больше создавать. Потому что из муки и воды можно выпить прекрасные булочки с травами, а не идти в магазины покупать эти булочки там и это тогда будет творчество выражение вот этой гармонии, потому что они будут правильной формы, правильной консистенции, правильного аромата и правильной полезности. Ну, то есть побольше вот на этом сосредоточиться, и тогда не будет тратить все деньги. Она тратит все деньги только потому, что она вот стремится все-таки к этой гармонии и покупает, например, набор каких-нибудь эфирных масел. Какое-то время им радуется, но поскольку это не она сама создала, то они, ну, она империачески пользуется, но все равно они не так нужны были. Как, например, краски те же, для того, чтобы что-нибудь разрисовать. Ну и так далее. Ресурсы. Неправильные ресурсы. ресурсы она... Распределение ресурсов, да? Да, да, да. То есть она ну, затыкает свои эти моральные дыры. Угу, угу. Потому что боится проявить. Благодарю. Скажите, вот сегодняшняя наша встреча была предопределена? Вы были в курсе, что мы придем? Угу. Да. То есть ей необходимо было? Она уже много лет хотела. Это будет являться толчком в ее развитии? Ну, это уже от нее зависит. Ну, то есть это как раз ее самое ее сложное испытание – это свобода. Ну, что предоставлена она сама себе. И, ну, и ей есть задача проявлять гармонию, но она может ее не проявлять. Просто это скажется на ее, ну, на ее жизни. Это за заслуги с прошлой жизни такая большая степень свободы? Или это в качестве наказания? Почему такое дается? Это как урок, не наказание, не награда. Просто ей это нужно для того, чтобы, потому что для нее не было бы уроком ограниченность выбора. А это она сама решила воплотиться реализовать этот урок, или кто-то за нее решил? В этой жизни? Ну, будучи душой, она захотела вовлечь, пройти этот урок. Она да. сама решила, или ей кто-то помог это сделать, решить? Совместное решение, скажем так. Понял. Пришло время. То есть главная жизненная задача вот как раз-таки начать проявлять гармонию вовне. Отсюда повторяющиеся трудности, отсутствие понимания, Что? да, приоритетов очень переживает о других людях, и это ее отвлекает очень сильно. Ну, то есть она как бы все время думает, что ее ресурсы нужны для чего-то другого, и это важнее, чем вот этот вот со средствами нужными, правильными мыть унитаз. А это не так. Она все время думает, что ну, сейчас она будет заморачиваться там, не знаю, рисовать картину, сидеть красивую, когда, не знаю, там... За дверью дети берутся из-за компьютерной игры, пойду разнимать. Ну и так далее, так всю жизнь. Ее задача понимать, что гармония важнее всего, и что если она нарисует эту картину, никто не будет драться. Возможно сейчас донести во время сеанса, что это не является эгоизмом? Ну попробуем. Является миссией. А вот это вот желание отказаться от мяса, алкоголя, сигарет... Это как э, компенсация той нереализованности? Нет, это просто для более тонкого как раз вот этого ощущения собственной гармонии. Ну, как бы более, как сказать, более острого его ее восприятия как раз. Уж замыливается от алкоголя, mm -hmm. от мяса и от никотина замыливается вот это вот ощущение гармоничности всего. Возможно ли отказаться? Ну, понятно, что все возможно, но. Свобода. Хозяин Барин. Как оно решит. То есть вот так вот. Да, вот. все жестко. Да. Ну. ну хорошо. А можно попытаться там, ну, в храме здоровья, попытаться э, через осознание это провести? Да. Хорошо. То есть можно потом, ну, после вопросов туда да. забежать. Ага, отлично. Спасибо. Откуда интерес к смерти, к умершим? Скорее отсутствие интереса к жизни. Ну, то есть в хорошем смысле. Просто понимание, что вечность важнее, чем вот эти эпизоды внутренние. Внутреннее понимание, что вечность важнее эпизодов. А тут дело не в смерти, а дело в том, что это было для нее возможность прикоснуться к этой вечности, увидеть это. Сначала же все верят, дети растут. И думают, что мир, он единственный, который есть. И потихоньку. Просто это было как путь подвезения к вот этим всем вопросам развития, вечности и так далее. То есть это можно воспринимать как подсказку для Светланы? Ну да, это была подсказка, она уже изжила себя. И отсюда же, наверное, и вот это странное восприятие себя, как э, в детстве своего тела. А Это не странно, это было хорошо, это было правильно. Это как раз она чувствовала, что она вечная. И mm -hmm. очень удивлялась. Сначала она долго входила в ощущение себя, наоборот. В ограниченном. Реальный, да. Вопрос такой, откуда я пришла? Ну, то есть, видимо, оттуда же, да? Да. И так знала, что, откуда она пришла? Она просто пришла и идет. И уходит, и приходит снова. Отлично. А вот интересный такой вопрос: гнев на несовершенство и на окружающих. От того, что не проявляет гармонию свои. Занята была бы, не парилась бы вообще об этом. Типа пере... пытается переложить ответственность на других, да, за свой ну, выбор? Нет, просто когда собой человек не занят смотрит по сторонам, то он в окружающем замечает все то, что как бы в нем. А, раздражается. И а, поскольку она не да. реализует себя, она раздражается вообще, в принципе. Ну, то есть, вот как любой человек, который, например, там не делает давно обещанную кому-то работу. Точно. Вот, начинает да. злиться на близких и не понимает все, что ты такой злой, а он сам не понимает. А потом, о, пеньки, я же должен был две недели назад создать отчет. Пошло время. Благодарю вас. Вот еще такое напряжение в ногах, откуда оно? Она никак не поймет, что вот сейчас состояние, например, она пытается опять напрягать ноги руки, и она как бы, как сказать, отрицает свое ощущение, что ее нет, а оно очень правильное. Такое, то есть когда вот она, например, рисует, она исчезает, то есть она не чувствует себя, да, или даже когда она занимается физическими упражнениями, она чувствует физические упражнения и тоже, ну, как бы перестает думать. Но при этом есть привычка вот такая, из того, что она с усилием как бы пребывает в социуме, выслушивает дебильные разговор окружающих, которые не нужны. Вместо того, чтобы переслать картину, она там сидит, кого-то внимательно слушает за жизнь, там что-нибудь советует. Она все время находится в таком напряжении, и она вот как будто все пытается доказать, что нет, я есть, я здесь. А на самом деле расслабься, Света. Ты кухон, ты радушный кухон тоже. Благодарю. Ну то есть, если вернуться к отношениям, за те отношения, которые были, не нужно как бы себя винить, корить. Все было правильно, это было нужно тем людям. А тем людям? Да, они прикоснулись к гармонии. Она дала возможность прикоснуться к гармонии, при этом пожертвовав собой. Нет, она собой не пожертвовала, она себе льстит. Ну, в смысле, она льстит им. Все было хорошо но вопрос о потере времени, ну я понимаю, что бессмертные и ну, все так и полезно всем. а всем полезно. Угу. отлично. но корить себя за то, что они разорваны, смысла нет. а нет, конечно. Или они не почему? разорваны, они все всегда есть и все всегда их нет. ну то есть ничего не разорвано и ничего не поломано и при этом все уже родилось, и еще ничего не родилось одновременно. По вопросам все, прям огромная благодарность. Хотелось бы, если возможно, сейчас переместиться в храм здоровья угу. и сделать попытку избавиться от привязок на сознательном уровне. Угу. Там. Пригласи, пожалуйста, хранителя этого места. Угу. Поприветствую его, я тоже приветствую как к нему обращаться? Как он выглядит? С посохом Похож на Гендельфа. Прекрасный образ. Но ну, более такой строгий. Твой наставник рядом с тобой находится? Да. Он одобреет? Ну, смысле... Да. Привел туда, конечно. Угу, угу. Хотелось бы вас попросить помочь Светлане, шею Светланы, в частности, Светлане как человеку избавиться от таких привычек, как мясо, алкоголь, сигареты. Ну или научиться хотя бы как избавляться в принципе от привычек, как к этому прийти. Возможно ли это сделать через вас? Через меня можно тело почистить. От того, что уже загрязнено? Ну да. А что касается привязок, то она не хочет на самом деле. То есть она будет хотеть всю эту гадость, пока не займется тем, что нужно, чем она нужна. Тогда, пожалуйста, почистите ее тело от того, что есть. И благодарю за ответ. Что ты чувствуешь, что ты видишь, как происходит чистка? Пульсирует, все жарится, mm -hmm. выходит сквозь кожу. Надо скорее вот как-то ну, сканировать себя на тему всего, что не нравится. Просканируй себя. Интересно, конечно, ощущения в теле. Какие расскажи? Волна прям сверху вниз проходит, и при этом что-то так подергиваются, какие-то отдельные части тела, и при этом мне вспоминается, где у меня какие-то дискомфорты. И при этом это ощущение, что все это испаряется сквозь кожу с таким небольшим жаром. И mm. пульс... Ой, ещё мне совет дали Расслаб... расслабиться. Да, что я вообще у моей проблемы, я так поняла, что я много на себя беру, не того, что надо. Нужно вообще об этом не думать, о том, что сейчас происходит. Вот теперь скажи мне, что нужно ответы искать где-то на стороне, если они все в тебе. Конечно. Ну, кажется, что в тебя же вложили кучу информации, надо ее как-то перерабатывать, что-то с ней делать, все же не должно просто так пропадать добро. Ну да. И кажется, что ну это же не просто так встретилось, и мне пришла эта информация, а столько чушь приходит. Очень интересно. А что-нибудь еще давайте спросим про, про мою половину. А, давай, давай. давай. Половину забыли. Да. Он уже закончился, с тобой, ну, в смысле, чистку. сейчас уже почти чуть -чуть. А наставник рядом, может, тогда за параллели? Не, не надо. Угу, ладненько. С уважением. Крайно здоровья этого, да, не стоит делать. Хорошо. Я вообще лежу на каменном столе, У -у -у. по мне провел пару раз двумя руками этот вот старец отставив посох он так сделал так раз одну одну, одну раз другой и процесс пошел он стоит на данный способ он смотрит на это дело внимательно то есть он смотрит где чего убирать а я начала это все тоже так помогать ему сканировать там, думать про свои органы он чуть не ткнул меня посохом пугал я отстарну старик стоит рядом вы такой да все как обычно цвета ну, Наставник просто наблюдает. И как бы танцует мне, что нас нет, а ты все умираешь. Когда соберусь бросать курить, надо еще раз в этот храм прийти. Да, кстати, надо узнать у него, как тебе самостоятельно обращаться к наставнику этого. Они мне сказали все уже. То есть дали какие-то практики. Да. То есть ощущение, что у меня нет и представление радужного кокона, и дальше общаясь сколько лезть И второй вариант, это вот просто визуализировать этот храм здоровья и прийти, довериться. Ну, соответственно, поприветствовать. Отчитаться по успеху здоровья. Какими были сделаны процедуры. Как я себя позаботилась за это время, пока мне... Класс, у меня теперь свой доктор. Я так сжалась, сказала это. Меня строго взыркнула. Ладно, ладно, кажется, он к прибежал. Опять тоже смешное существо. А он-то чуть-чуть, а каким буквам там? шута, типа шута, не знаю. Какое-то создание, которое, короче, мне и мешает, но при этом помогает в плане того, что когда совсем мне становится негармонично, он мне, ну, до абсурда сюда будет, мы веселимся и все, все печали проходят. Ну, так поржать можем, когда совсем все жестко. Ну, именно я там начинаю переживать, вот я так всегда, я драматизирую там, что-нибудь какая -нибудь беда случилась, я там драматизирую, и тут же я вижу все стороны, мне смешно становится. То есть я даже в прошу прошу прощения, у меня был случай, я потеряла ребенка, и после операции, да? Я, в, ну, как бы меня везут, еще что-то. И я потом иду по коридору, как бы мне грустно. И я ну, тут же представляю себе стороны, как я сгорбившись в халате с этими двумя косичками разнесчастными, плетусь под френк-синатором в наушниках и так слегка плачу, роняя эти слезы скупы на только что отмытый холодный пол под лунным светом. И да, как-то воржать. Ну, то есть вот, вот он был. В любой ситуации. Слушай, ну действительно, ну, друг. Ну да. Ну, иногда чересчур мне пофигизмом тоже. Надо мне это, свою гармонию с ним постороже, все-таки, что он такой. Ну, да, видимо, типа, часть рука. «А, давай на все забьем. Ну, как бы давай прогуляем в школу, раз мама орет, что туда надо. Ну, то а -а -а. есть такой план. Ну, как без этого? Как без этого? Ну да. Кто сказал, что будет легко? Зато весело. Надо не слишком это его считать, как сказать, авторитетным. Ну, конечно. Это он, да. я, я это поняла, когда он за наставника прикинулся сначала. Как там твоя чистка проходит? Уже, уже. Только выгнали моего на из храма. Как это интересно было. Ну, как посохом, конечно. <связывая> Машка в двери ржет <связывая> <связывая> <связывая> Прекрасно угу. Все, мы закончили, благодарю Да, я тоже благодарю Теперь пойдем выяснять про того самого <связывая> <связывая> Ну, <связывая> ну <связывая> Давай углубимся, почему нет Ну да, интересно просто Да, а наставник он Рядом, да? Да Не идите на компромисс с гармонией Все, вот весь ответ не идти на компромисс гармонии. Благодарю вас за ответы. А такой вопрос. А нужно ли Светлане сейчас посетить совет старейшин? Можно. Что видишь, что чувствуешь? Светящийся парламент. Каковы их вибрации? Все, все разные. Очень интересно. Потому что вот есть вот которые гармонии радужный мой, да. А есть они такие разные. То есть вообще разные. И все важные очень. То есть у каждого человека своя вот такая миссия под одной из этих юрисдикций. Ведь Эти старейшины, такие разные все. Есть ли цель твоего прихода сюда? Нет, есть, конечно. Чтобы я понимала, что у других людей все по-другому и не требовала от них той же гармонии. У всех своя миссия и цель. Ну, для четкого понимания этого, потому что это так же важно, как мне не быть и чувствовать эту гармонию. И для этого не чувствовать особого, вот, да, ну, как бы ну, не заморачиваться на себе, короче. А настраиваться только вот на эту гармонию, и все, что я делаю, именно вот через нее делать. А у каждого свое, там у кого-то любовь, морковь, кровь, любовь, наоборот, все должны быть, и там, ну, переживать это все по полной. И это не гармонично, может, на мой взгляд, быть. А вот а, всех накормить и позаботиться тоже мне, может быть, надрывненько мне казаться. А ли, людям там плевать, как это все выглядит в котле, наварят еды для всех, навалят в миску. Лишь бы побольше народу досталось еды. Ну, вот mm -hmm. этот вот. Все вот эти старейшины, они разные, разные, разные, разные, их много очень. И как бы, ну, то есть они. То есть, у нас есть даже в нашей вот этой вот гармонии, вот этого вот зена и. Вот это вот ощущение, то есть он тоже разные подвиды этой гармонии есть. У кого-то это визуально ароматное, да, у кого-то это именно по. Ну, то есть, понятно, что они все, в принципе, должны стремиться к одному, но у всех есть под... Очень интересно подраздельчики. Здорово. Старейшной гармонии. Может быть, даже мне нужно общаться со всеми, кто под его юрисдикцией находится, чтобы мы ее приумножали. А узнай у наставника, как это осуществить? И нужно ли тебе сейчас это? Вот так. Да. Не можно заморачиваться об этом вообще, там с кем общаться. Меня забить на всех и заниматься самой. Опять начинаешь заморачиваться, да? У меня ответил, да, да, да. Что ага. я ищу все в какие-то эти. Ну, что если я вижу что-то во внешнем мире, значит, это какой-то ресурс, который нужно применить. Будь то общение, какое-то обращение ко мне или еще что-то. А мне нужно реально на это как-то забить, как угодно. То есть все делать, вот прям с мыслью о том, что я забиваю на все внешние э, доводы, доказательства, какие-то чьи-то посылы, чью-то там, да? Ну, А реально быть вот этим радужным коконом, который из себя выдает какие-то эти порции гармонии, насколько он способен только и в любом виде. То есть если делать чай, то в красивых чашках правильной консистенции, там, я не знаю, правильной температуры воды. Вот, вот Прям на этом быть сосредоточенным, как бы до рабочим заняться не В общем, такая отвлекающаяся натура, да, на всякие. Ну вот, именно отвлекает, да, да, да, да, да. Интересные интересности. Да, при этом вот это вот, ну, то есть, еще кажется, потом концептуально, что а что именно я буду реализовывать, нужно же есть рисовать, то должно же быть. То есть, вот это же стремление к гармоничности, а потом еще юморок, вот это появляется, что типа и что-то заморачивайся, давайте реальчик посмотрим. Закажи себе бургер, закрой ты этот сайт про викторианство, Господи, эзотерическая угу, ты моя. Так, ну хорошо. А, ты там уже наблась? Все уже оттуда? Да, знаю, благодарю. Нашел. Тоже благодарю. А, спроси, пожалуйста, у наставника, а, нужно ли тебе идти в жидкое зеркало? Можно тоже. Хорошо, тогда сопроводите, пожалуйста, тоже. Вы могли бы пояснить, с точки зрения более тонкой материи, каково воздействует этого жидкого зеркала на сознание человека. Напоминаю. для Светланы это напоминание о том, в каком состоянии она должна пребывать. Ну, как бы фиксирование того, о чем мы говорили. Хорошо. На физическом уровне. Скажи, что происходит, когда проходишь. Если я напрягаюсь, то я не застреваю в нем. Если напрягаешься. Угу. А ты сейчас напрягаешься? Я смогу через него пройтись, ну, вот морально или физически. Или мысленно. То есть надо абсолютно расслабиться. Вот Внимательно наблюдаю весь процесс думания, когда ты через него проходишь. Вообще, что с тобой происходит? Изнутри как бы. Сам процесс прохождения, потому что всему тому, что с тобой происходит вот в частных ситуациях. Нет. Это просто нужно зафиксировать вот это состояние исчезновения и бытия. И для того, чтобы она его прошла, нужно, чтобы она исчезла на секундочку. Отлично. Вообще, ну у меня там компания. Просто я на секундочку исчезла, зеркало исчезло. А до этого бегал друган и говорил, что типа, сейчас в нем застреляешь, сейчас в нем застреляешь. А потом его прогнал, ну как бы наставник сказал, не мешаешь, друг. И он куда-то убежал, то есть он бегал вокруг зеркала и говорил, сейчас ты застрянешь, сейчас ты застрянешь. Mm -hmm. А потом он куда-то убежал, наставник, ну, как бы просто стал, как и он был изначально, не говорящим, не думающим. Мне удалось на секундочку это сделать, и зеркало тоже исчезло. Прикол. за mm -hmm. Да, Ну, то есть я начала сначала через него проходить, пыжиться, пытаться, чуть чуть проходила, потом, ну, как бы чувствовала как мои клетки вот эти вот, да, как смешиваются странно. Mm -hmm. Это отражение с моим, да? Mm -hmm. И непонятно было, где что, вот как будто просто одно сквозь другое проходит, как в фильме, когда привидение сквозь тебя проходит. Холодно, а просто клетки такие немножко завихрительская вот внутри. Ну такое какое-то странное ощущение. Вот. Да, потом просто я расслабилась. Типа, она сможет через него пройти, когда зеркало, ну, когда она сможет исчезнуть. В итоге зеркало тоже исчезло, и это все стало неважно. Вообще. Да. Вот теперь жидкое зеркало. Такое же, но жидкое. Исчезающее, да? Да, да. Но еще я в нем застревала. Не так она была и жидкая. Хорошо, благодарим. Жидкое зеркало. Классно. Такой еще вопрос к наставнику. Ощутить состояние слияния с вами, чтобы она ощутила себя тобой. Каково это? И где она, и где ты? И есть ли разница? она это чувствует так периодически пока не отвлекается пока ничто не отвлекается прекрасное состояние бытия в небытие и небытия в бытие какие ощущения спокойно немного напряжения в теле потому что я опять такая о я в небытие Кручки, на чём работают. Хорошо. Опа! Не бде, я пришла. Ой, друган со мной. Да. Мы с Тамарой ходим парой. Да, да. Это балаган в пустоте. Есть еще какие-то вопросы к духовному наставнику? Может быть, какие-то места, которые хочется посетить? А что такое высшее сознание собственное? Оно есть? Высшее я. Попроси, пожалуйста, духовного наставника сопроводить тебя к высшему я. Угу. Как себя чувствуешь? Очень хорошо. Хорошо. Итак, соединись, как бы слейся с этим высшим я, станем. Створись в нем. Я чувствую, что это уже так. Да, да, да. Вот почувствуйте вибрации, почувствую. Я вот и чувствую. <смех> мне очень нравится смотреть вниз, что мне смешно от каждой мысли, которая приходит ко мне в голову. <смех> а есть ли твои вообще мысли, Существует такое понятие? Смотри. Нет. Есть ли у людей мысли? Ну, они думают, что есть. А ты как видишь? <смех> Прекрасно никак. <смех> Супер. Красота. Угу. Очень много любви. Но она, когда просто постоянно... <смех> то <тоже> смешно. <смех> <смех> <смех> Теперь понятно, почему надо заняться гармонией. Почему? Чтобы заняться чем дельным. <смех> <смех> <смех> <смех> Попробуй, найди во всем этом гармонию. А ее нужно искать. Она есть. А, во всем этом бреде имеется в виду мысли и всего прочего тоже можно. Так рождается современное искусство. <гhew> <гhew> <гhew> Но теперь скажи, вот ты этого не знал. Скажем так, я в этом сомневалась, конечно. Но очень хорошо, очень хорошо что и сейчас... Ну, я поняла, что мое высшее сознание оно именно такое, потому что ну, очень много было у меня вариантов, какое, ну, Очень много интересных концепций. Я сразу начинаю по привычке думать, куда эту мысль. Ужас какой, куда же все эти мысли задевать? Растворяем? Нет, они же не просто так, чтобы их растворять, они же интересные, забавные. Смешные абсурдные. Но они же не просто так есть. Ничего просто так не существует. Но вот это вот внимание к мыслям у меня тоже присутствует, при том, что я к ним серьезно не отношусь. Но я думаю, ну это как вот, знаешь, как, например, ты понимаешь, что у тебя за окном какой-то странный лук. То ли кто-то укает то ли змея шипит, да? И ты думаешь, м -м -м, ну, похоже на одновременно накапание воды с крыши, на шипение змеи и на мяукание котенка, которое периодическое, очень тихонечко и жалобное. И еще как будто кто-то крадется. И ты не понимаешь, то ли тебе жалко, то ли тебе опасности надо опасаться, то ли тебе надо туда выглядывать, то ли покрепишься адвенштор и включить музон. Ну, как бы непонятно. И при этом ты понимаешь, что это вообще не важно, потому что тебя нету. Поинтересуйся по этому вопросу у своего высшего я. Поменьше. Надо все-таки вот эти вот какие-то практики на то, чтобы не так, ну. То есть научили -то, конечно, с детства все нервные окружали, учили рефлексировать, реагировать как-то вот, да? Ну, такая обстановка общей тревожности и истеричности. Вот. Но это как раз чтобы задать мне как фору спортивную спортивного, чтобы потом у меня больше был потенциал вот этой тишины, чтобы я могла ее натренировать, чтобы у меня было такое желание, во-первых, возникло. Надо натренировать вот эту вот тишину и быть в ней, даже когда ко мне кто-то там с истерикой обращается, внутри вот пребывать в этой внутренней тишине. И уже человеку отвечать как бы с этой позиции, вот то есть, запомнить вот это состояние и его в себе взращивать. Мне нужно в повседневности вот это тренировать. А как? Какие-то специальные вещи. Ну, как приходит ко мне сестра, например, с Ааа! Все уроды, меня всегда стали. А я пытаюсь вспомнить вот это состояние высшего я и как бы отвечаю ей на ее слова. Внешне как-то ее успокаиваю, а сама не вовлекаюсь в это. Вот, вот так. Хорошо. хорошо. Прям вседневно. И, соответственно, все, что я делаю. То есть, если заправляю кровать, то вот это вот ощущение внутренней гармонии, идеально, там все поправит там пшикнув каким-нибудь там духами напоследок и взбив подушечки. Ну, короче, вот в этом придерживаться этой концепции всей и это делать. Не, ну, как бы не забивать на это в пользу вот этой вовлеченности в какую-то чушь. Ну, вообще, то есть не глядя ни на кого. И, кстати, вот ответ про то, что любовь будет другого уровня совсем. Из-за того, что какая-то вот кто-то вовлекся куда-то, а просто ощущение рядом будет правильное, как будто никого нет. То есть каждый занимается своим делом. Мы можем позволить себе не быть да, да. и как бы ну, обмениваться и любовью в этом вот, ну, не не быть. И... Что хотелось бы выяснить еще через высшее я? Да, я хочу побывать в той жизни, где я уже встречалась со своим вот будущим единственным любимым мужем. Он меня неспроста так волнует. Мне интересно, были ли с ним с этим человеком раньше. Вместе. И мне, в общем-то, кажется, что были. Я бы хотела оказаться в той жизни, где были, если это возможно. Порефлексировать вот. немножко. Попроси наставника, если возможно, и если это было, то сопроводить тебя в эту жизнь. Надрывная какая-то, кровь, любовь, тоска. Ну, все такое в стиле Санта-Барбара. Мы не можем быть вместе. Но при этом, ну, как бы, наверное, мы пару жизней не виделись. Ну, то есть. Было, я сразу поняла, потому что это весь Восток. Вся эта такая музыка, типа веселая, на самом деле, злоумитная. Ну да, тогда у нас совсем не было, нас почувствовать, что у нас нет Восток. нам нельзя быть вместе, там да. всякие эти... Я, я, это, как сказать, свободная женщина Востока. Востока! Востока! Анекдот был, картинка. Да, друган. В общем, да, понятно. Спасибо. Ага. Романтично. Ты теперь не будешь искать подобных ощущений? Нет, я их как бы не ищу. Тогда вот это в себе все страдание-то Но Я просто думала, какая-то интересная история была, а потом поняла, что все интересные истории у меня были после, вот с этим соколом. Почему-то мне сокол очень захотелось на руке подержать сокола. Настальгировать, видимо. То-то мне нравится, вот этот Верещагин, всякие Апофеоз войны и так далее, вот это все, тоже mm. картины Да, интересно, благодарю, великолепно, великолепное путешествие. Спроси, пожалуйста, наставника, может ли он сопроводить к истинному «я»? Я сейчас, вот на секундочку его коснулась, это очень какое-то очень такое суровое и мудрое существо. У меня вопрос: может ли мой наставник сделать так, ну, мое высшее я, мой наставник, кто-нибудь? Сделать так, чтобы мы с друганом ну, четко уяснили, что у нас прям вот задание, что у нас миссия самое главное это вот этой гармонии сосредотачиваться, чтобы ну, все-таки поменьше чуть, чуть этой свободы было чуть-чуть как бы меньше бы отвлекало, я не знаю. Нет, чтобы отвлекало, как, сколько влезет, но чтобы мы меньше отвлекались. Сосредоточение на цели и мотивации, скорее вот так. Потому что иногда забывается даже, вот там какой-нибудь человек, там действительно «А, я страдаю из-за придуманных разморочек, из-за придуманных проблем, которые я создал себе сам. Что мне делать?» А я в это время собиралась порисовать акварелью. Ну, конечно, я откладываю все эти... Даже, точнее, только я иду к ящику с красками, там кто-то такой появляется. Я думаю, ну, я же не страдаю, он страдает. Надо идти его спасать. Или там... Или кого-нибудь я поспасаю таким образом, потом без сил приползаю в комнату думаю, ну, нафиг, акварель, посмотрю сериал. Даже изменяет соки. Я вижу эту всю абсурдность и абсолютную ну, несостоятельность этого всего и ну, придуманность. Да? Но увлекаюсь. И вот Чтобы уменьшить увлечение с моей стороны было, были бы внутренние как бы, силы не вовлекаться. Больше сил не вовлекаться, меньше вот это вот по инерции вовлечения. И кто наставник на это говорит? Сейчас попросим. Говорит, что это мои тренажеры Поэтому вовлекайся Пока не научишься абстрагироваться Сама Окей Не стал ограничивать тебя в свободе? Нет Нет, не стал Ой, вот веселье И мне очень понравился, конечно, храм здоровья надо вот действительно, я поняла, во-первых, другана оставлять за порогом, серьезно настраиваться. Сразу оставлять его там день нибудь резвиться, идти спокойненько туда. С отчетом, полным представлением, что я сделала по здоровью за последнее время. приходить к этому старцу рассказывать, ему все это ложится на этот постамент и пусть что-нибудь там дальше колдует по совершенствованию. Можно даже заявлять пожелания, я так поняла. И это очень хорошо, потому что это, если регулярная практика, то человек может именно неделю, например, он что-то делает со своим здоровьем, какую-то раздающую диету или что, да, и осознанно понимать, что ему в конце нужно сесть там в конце недели вот помедитировать и вот это все визуализировать, ну лечь. И вот это все пройти, вот, например, раз в неделю он это делает, и там в течение какого-то времени себя оздоравливают. Спроси, пожалуйста, наставника, а можно ли посетить долину роз? Угу. Долина цветов, да. Можно. Долина цветов, вот долина природы, красоты, как раз вот этой гармонии, на самом деле, и проектов новых. Теперь мне нужна какая-нибудь долина храбрости, вершина храбрости. Это скалы высокие очень на большой высоте скользкие холод и темнота и при этом там очень спокойно ну, потому что эта темнота это хранить в этом месте, она придает храбрости она сейчас просто сразу как я там оказался тут же мне сказала о том что вот как раз вернула меня в состояние высшего я ну как бы я увидел все это с, вообще с, очень свысока, все вот это вот о чем, что мы перечисляли ну, как не подробно, конечно, а так я знала, что она там где-то внизу, что это огромная высота, что это холод, что это ночь, что это темнота, но при этом этого нет всего, то есть мне напомнила вот эта гора храбрости об этом. И что все мои страхи, они оттуда же, ну, то есть это настолько же иллюзорно. И что не так важно, даже я могу и не проявлять эту всю гармонию, на самом деле. Ну, то есть, если я буду смела прожить свою жизнь неудовлетворенным существом, не реализовавшим себя, пожалуйста, смелее. А если хочу, как бы, ну, по-другому как-то более хорошо прожить, тоже смелее. И тут свобода. Еще больше свободы. Думаешь, какой-то. Страшное слово свобода, да? А может быть, тоже свобода. Хочешь бойся, хочешь, не бойся приятное путешествие. Наставник говорит мне, что хватит зависать, иди отсюда. Ну да, давай. Хорошо. Еще раз благодарим наставника, да, очень, очень. всех хранителей, всех, с кем встречались, высшая я, истинная. Да. Истинная строго, конечно, Мне да. понравится. Хм. Вот там абсолютная степень свободы. И Друган далеко ушел от этого, когда я начала. вот, ну, Там не до него совсем. Его тоже благодарю. Прикольный. А Высшая Я слилась с Друганом? Стала одним целым? Ну да, а чего нет? Ну то есть Высшая Я восприняла Другана как просто вот эти вот как раз все смешные мысли. То есть Друган растворился в Я и стал его юмором. Очень прикольно. Как будто мысли все, это вряд на поверхности, а смех и юмор это просто вот это вот колыхание воды. Одно без другого, как бы. Мысли ветер, абсолютно штирь, мысли ветер, а юмор это колыхание воды как раз.